так всем добрый день сегодня у нас на распаковке отражатель на объектив двух цветов серебряного и золотого цвета так называемый холодный теплый цвет компания andoyer вставляется вот в таком варианте в упаковке ну и внутри чехле находится непосредственно сам отражатель то есть, отражатель двух цветов золотистого и серебряного цвета так, ну и устанавливается непосредственно на объектив ну во-первых, чтобы увеличить дополнительный поток света ну и второй вариант если, например, есть отражающие какие-то объекты, чтобы скрыть, например, человека за объективом. Так, ну и можно посмотреть. Сначала до. Можно какой-то объект. Так, сейчас направим серебряный цвет. Так, ну и... Выправляем золотой цвет на объект съемки. Так, вот такой вот отражатель на объектив. То есть здесь нейлон здесь тоже нейлон. Ну и обрамляет металлической планкой. Кольцом. Ну и фирма Under. Так, внешняя часть 32 сантиметра. Поверхность где-то 26 с половиной семь. Так, внутренний 12. Так, ну и отверстие 8,5. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. Всем удачи. До следующих видео. До свидания.